здравствуйте дорогие друзья и самые лучшие зрители на свете не узнаете этого кролика это кролик с кашпо и вы видели его совершенно недавно когда я снимала видео о блошином рынке назад вот в ссср такое впечатление что это сосна молодая и здесь вот Дупло в сосне, пень такой сосны. Посмотрите, какие здесь грибы с цветочками замечательные. Вот Мне так захотелось купить это кашпо, что я поехала. Ну вот, видите, и верху такая возможность поставить сюда горшочек. Вот такая вот прелесть. Так что, видите, иногда... Наши хотелки вот заставляют ехать. И вот моя подруга Галина Фоминых из Краснодара. Я ей точно сказала, что не по вот такой вот увлеченность. И Решила, что мне сервировки с этим кроликом будут замечательные. Тем более, это символ Нового года. Ну, представляете, на столе такая будет прелесть у меня стоять. Кстати, я там встретила Людмилу, мою подписчицу. Я в прошлый раз про нее рассказывала. У нее были очень интересные выигрыши. Я, к сожалению, в прошлый раз не сняла ее выигрыши на аукционе. Но в этом, в этот раз она тоже участвовала. 2500. Уже... 2, 1500, 3 проданные игрушки. Покажи номер 19. Итак, ребята, и а, у нас теперь разыгрывается кот в мешке. Кот в мешке. Вот Нет, без мешка. Вот в этой коробочке лежит вещь. Что в ней я забыл, честно вам скажу. Но ну, вы можете попробовать ее выиграть. А никто не знает. Даже мои, даже мои э, сотрудники. Не, она универсальная 500 Итак, 50 рублей 500, 500. 500 рублей человек дал 550 600 рублей 650 700 750 рублей 750 рублей 800 850 рублей 850 рублей. Раз. 800. 900 рублей. 900 рублей. Раз. 900. 950 рублей. 950 рублей. Раз. 950 рублей. 1000 рублей. 1100. 1100. 1100. Раз. 1100. Два. 1200 рублей. 1300 рублей. 1300 рублей. Раз. 1300 рублей. Два. 1300 рублей. 3. Конечно, если бы вы знали, что там вы бы бились все. Давай. Да. да. Не, томи. Тогда мы да. не да. Чашку. Ну, Минута. черная ящ. Здесь лежит в идеальном состоянии Я ложка 1894-го, 1800... 84 проба, которую можно кушать, можно ее продать. Грамма она весит, грамм 70, наверное. Ну, даже если посчитать там грубо по 100, это тысяч рублей. как-нибудь подморгнула. Нет, нет, не могу. Я вас, я вас Ура, поздравляем. 17 номер, да. Так, и последняя Нецелованная девочка, не надо, кто да? у нас? Нецелованная, кто у нас? Да все. Давно нецелованная, хорошо. Надя, пройди, пожалуйста, они вот тут. Давай, вправо. По часовой стрелке. А куда он делся? Я его не вижу. Не а -а -а. Не вдавайте, да. не вдавайте, подождите, не сдавайте Не сдавайте, подождите. Давайте. Да, давай, крути. Да. Да. Нет, нет, вы Сейчас подойдете. Сейчас вы будете расположиться. Да, номерочек да. Итак, смотрите, 27-й номер есть у вас? Да, пока. А у нас был аукцион, когда девушка подошла и говорит, мы на открытии были, она говорит, а вы продайте мне эту базу, я говорю, я не могу, я ее поставил на этот самый. Она, а мы сюда вставляли визитки, и представляете, она ей выпала. У вас есть еще что-то? Итак, ребят, поздравляю вас всех с очередным аукционом и с вашими выигрышами. Спасибо. А, пожалуйста, вот, измите рассчитываться. <рисот> вот. Поэтому, если кто-то есть желание у вас, я не приглашаю с улицы, я приглашаю только... с 35 апреля. Я бы девочку тоже Поэтому я сегодня пришла. <сх esth> 30, что... Ну что, ну, ну что? вот а, давайте ну, поздравляем человека, раз. который, вы да, 80%, который 80%, выиграл 80%, уже 600. второй раз. А, вот 80%. в прошлый 80%. раз я забыла снять, а были изумительные выигрыши. Да, просто изумительные, да, сногсшибательные. Да, много интересного. Ну, вот Но это тоже дети. очень милые, да. да. да. И за вот сколько и вы их выиграли? Вот это 600... Вот это 450. 50. Угу. 50. Это я, честно говоря, забыла. Сейчас скажу. Посмотрите, на аукционе выиграли вот такой кувшин за 500 рублей. Вообще, я не знаю, он, везде он стоит 3000. Переверни ценой. Ну, просто, просто потрясающе. Ой, как вам повезло. Нет, изумительно. Я тоже на него брать, а не него А что знаю, же, приз? Он 150, да? 150. Почему никто не торговался? Такие хорошие вещи. Да, Мадонна, да, она уже вроде как. Но все равно. Вот сейчас Мадонна. Любое от Мадонны стоит бог знает сколько. Вот видите. Чашечки. У нее вот эта чашечка, кстати, Что очень получается? нравится. По 600 рублей. Все это по 600 рублей. Вазочки маленькие. По 600 рублей. Чайник вот этот 600 рублей очень красиво, красиво. Да. да это точно ручная я знаю но я уже вчера прям накупила на всякой этой нет конечно очень красивая ручная роспись Я купила кашку в виде делового Насмотрелась. А следующий же год будет кролика? Да, да, да кролика. Да. Кота или кролика там. Да. да. О, <с toggle> Да, да, да, да. Вчера не Да, там кто-то Да, там Да, вышел из что 2000. Посмотрите какой чудный молочник это барановка столько золота и все в таком хорошем состоянии просто в идеальном сервантное хранение. Мне очень понравился он. Прям вот. Снизу золота. Да. да. Тысячи рублей. Ну что, девочки, где в следующий раз планируете выставляться? Эти чашечки, это немецкий фарфор серии Донателла. Ну это розенталь Да, розенталь да. но это тоже старый это где-то 20 -е... но это совершенно крошечная да? это кофейная, кофейная чашка чарочка, да, а к ней у вас да. Сахарница, да, вот сахарница такая и чашка сахарницы сколько стоит сахарница сейчас вам скажу чашечка стоит 3500 а сахарница стоит 1500 Потому что здесь маленькая трещинка. Но... То есть все учтено. Да? Понятно. Ты не обязательно вместе покупать. Ну разенталь. Да, он очень. И, и необычный рисунок да? какой. Да, вот да, совершенно. Самая, да. да, прелесть. Ну, у вас много кофейных. Ну, вот еще кофейный. Да, это моя сладость. Это уже Гарднер. Да. Гарднер. Да. Угу. И сколько такая красота. А покажите к лимонам. Да, да, да, это, по-моему, да. до Кузнецова, да? До Кузнецова. до Кузнецова. И сколько? Надежда, это твое. А, 12 тысяч. Ну, да. ну, там тончайший фарфор. Ну, тончайший. Просто, да. Тончайший. А вот еще, я смотрю, такая же очень интересная кофейная. Кофейная. Пара? Это ли муж Это ли мож? Вот кремо. Старенький, да? Старенький Это тоже начало века. Она практически в идеальном состоянии. По ей даже не пользовались. И пятьсот. Да. А что у вас еще интересного есть? А, ну, все интересно. Ну, все а, интересно, а все-таки... Ну, хорошо, кофейные какие. А, вот я вижу, у вас еще вот интересно. Это кто у нас? Это Кузнецов. Ну, чистый Кузнецов. Нет, без клейман. Ну, без клеймала, да. Ну, вы уже давно да? знаете. Да. Да. да, спасибо. А вот это вот мне еще очень нравится. Двадцатый должно быть. А, это вот смотрите, это и форма, и раскраска, раскраска бывших кузнецов. Но ну, 20 годы да. уже. Вербилки, да? Ну, они, Или ну, что там? Дулева, по-моему. Да, это Дулева. Дулевая. Да. Ну, да. Кузнецова... Мини-Газеты, правда. Mm -hmm. Да. Двадцатые годы. Кузнецовый сервис такой был. Угу. а вот это вот, вот, вот это, да? это очень Не, красиво это начало, нет, нет, нет, вот нет это... нет, вот это советы уже а, это первые советы, да, это фарфор трест это 20-е годы. Ну, это все равно их же все да, это. Да, ну, это я, их. честно говоря, думала, что это чисто. Даже не смотрела. Думала, что... Там на складах... А рисунок, жарзивее вот жарзивее у них берут... это, рисунок. А рисунок, это тоже у кого... Ничего? остался Ничего? от Кузнецова? Конечно, нет, конечно. Потому что Женя что сказал тогда, он говорит, до 80-х годов они были, болванки вот эти, болванки. Вы знаете, я думаю, она без клейма, но все-таки я думаю, что это не Россия. Посмотри, пожалуйста. Да, что-то даже... Это что-то, да. Да. Вот, ну, а такая. вот это вот маленькая такая чашечка. Вот а это Надежда. Господь, это чистый гардер. Гардер. Причем, который до Кузнецова. Да. Это Посмотрите, все. какая да. прелесть. Ой, да прелесть. Очень-очень. Да, действительно, замечательные вещи. Как этот стенд у вас называется? Без названия. Да. Ну, стол четыре у нас. но ну, будет у нас стол не четыре, а какой у нас Не знаю. Понятно. А вот еще расскажите про вашу любимицу. Да, кофейную чашку. А, а, это да, это старый, старый лимош. Просто не чашка, а скорлубка. Сончайшая чашка корупка. и просто в идеальном состоянии. Ой, покажите крем еще, пожалуйста. Mm. Да, прелесть семь пятьсот. Это чашка частного завода, Харпунова, Навага. Ну, а Харпунова, да. ну красиво нового. тоже, посмотрите. А? Новаго. Новаго. Новаго. А Навага? Навага. А ты знаешь что, меня поправляли, когда я говорила... Ну может, он новый. Я понимаю, новый что он новый, же. но он везде Новаго. Новаго. Новаго, ну, да. Ну, про описание такое да. было чашка очень красивая это для торгового дома графа гораха в санкт-петербурге он покупал белье известных марок и а вот смотрите тоже какая интересная вещи. это что вот здесь должно быть с лебедями Надежда, ты рассказывай про «Лебеди». Это, Расскажи, парфюмерный, парфюмерный, это, это парфюмер. парфюмерный набор. Да. Это парфюмерный набор. То есть, ну, без крышечек, без пробочки. Да, ну, да. ну, это под цветочки можно пристроить. Да, да. Это под там, ватное. Это Кузнецов. Дмитровская фабрика. А, возможно, Друзья. Видео получается очень длинным, поэтому я решила разделить его на несколько частей. Спасибо, что были со мной, мои дорогие. Берегите себя. Желаю всем здоровья, удачи, мира в душе и мирного неба над головой. А я молюсь за нас, за всех. Обнимаю.